Не улетел. Юра, стой, блядь! Ой, у нас тут мерседес буксует. Ох, какая погодка. Лет 20 назад я прыгнул он с того обрыва. И с тех пор я сижу в коляске. Всем привет! Вот мне дали колясочку 4WD Каттервиль, которая оснащена пятым колесом. Чтобы я ее потестил по дому, по квартире со всеми разворотами и поворотами а пятое колесо у нас создано для того чтобы коляска была более маневренная и поэтому мы сейчас это и сделаем коляска у нас сейчас стоит без подножек потому что но ну, подножки как бы все равно создает длину коляски увеличивают поэтому чтобы не было узких проходов затруднений преодоления мы ездим на пятом колесе Итак, выбор пятого колеса. Сейчас она стоит на пятом колесе. Теперь мы для удобства задрали. И убираем мою домашнюю колясочку, которая, как вы видите, тоже без находится. Без поднож. Чтобы ездить, ничего не задеваем. Итак, поехали вот пожалуйста у нас едем по линолеуму и вот он у нас узкий проход проем дверной у нас узенький и как видите здесь у нас тоже все кругом мешается что мы с легкостью и преодолели вот пожалуйста сами видите какой узкий проем дверной мы спокойно прошли на пятом колесе но ну, а теперь мы одеваемся и поедем ездить по песку выезжаем из квартиры здесь как видим порожек а пятое колесо лучше по порожкам не ездить поэтому мы переходим в режим 4 вд встаем на колеса чтобы переодолеть порожек Здесь мы видите, пока еще подножки не ставили, почему потом увидите сами. Чик, пошли. Спокойно переодолели. Теперь переходим опять в пятое колесо, чтобы ехать спокойно здесь. Ну и здесь можно нам, конечно, и скорость навалить чтобы дальше спокойно проехать итак мы решили подножки не убирать, я решил для чего? потому что нам надо в лифт заехать, лифт как вы видите маленький поэтому подножки нам здесь не нужны теперь еще все опачки она легко преодолелась эта преграда здесь у нас как обычно Опять двери и пороги. Поэтому мы опять пробуем. Оба-на, нифига, надо потише. А Тут так можно и двери сломать нафиг. А тут у нас, как везде в России происходит, здесь у нас нету пантуса, у нас здесь ступеньки и так называемый аппарель, который для колясочника самая худшая беда. Поэтому мы переходим на гусеницы для спуска по ступенькам. И в гусеничном режиме так, будем спускаться. Вот мы и пошли. Спускаться. Ох, какая погодка. Только и гулять, и гулять. Итак, мы подъезжаем, здесь расстояние было у нас пошире, а здесь у нас расстояние уже, поэтому коляска не войдет. И чтобы она у нас вошла, нужно колесо пускать по этому швеллеру. Стало в швеллер. Вот так вот, Надеюсь, вроде встала. Я, правда, плохо вижу, но вроде встала. Да, встала. И теперь пойдем спускаться. Да. Проходит. Вот, наконец-таки мы преодолели. Ура! Свобода! Переходим в колесный режим. Итак, мы вышли на улицу. Вот сзади лестница, которую мы преодолели с легкостью. И сейчас мы поедем тестить коляску. Будем ее тестить по бордюрам, по пересеченке, по песку выйдем, там в лес попробуем в какой-то кусты зарюхаться. Везде будем пробовать как она ходит, то есть по нашим городским реалям и также чтобы вы могли съездить на рыбалку, на ней посмотреть как она там себя ведет и можно ли на ней ехать на рыбалку или там за грибами даже, так что народ поехали Так, Замеряем высоту бордюра, здесь у него есть скругление ну 12-13 сантиметров высота, итак подъезжаем к бордюру высота которого 12 13 сантиметров для этого нужно опустить кресло вниз до максимального и теперь пробуем заезжать оба на легко заехали преодолели теперь поедем дальше Итак, блин, подъезжаем мы, короче, уже к российским реалям и будем пробовать вот здесь. Мне даже как-то маленько страшновато, но мы пробуем, поэтому я еду медленно. Так, здесь маленький кусочек. Так, здесь камень. Так, убираем его. Маленько назад. И его... Во я конечно маленько в шоке и похоже даже мне надо пристегиваться чтобы мне тупо не вылететь вау ё-моё ребята это круть блин собачку бы не задавить Итак, видим небольшую горочку, попробуем на нее заехать. Да, кресло отрабатывает, вот оно опустилось полностью. Фу. Легко, вообще легко и просто, причем очень даже комфортно кресло отработало. Как видите, вот оно опустилось. Ну, выберем, наверное, покруче самое такое место. Даже маленько опасноватая, но попробуем. Оп. Да, на таких случаях лучше пристегнуться, конечно. Оп, Можно даже вздремнуть, спускаясь. Так, Ну вот он и песочек. Слушай, ну давай в говно сразу. Или что, Погоди, дальше? я по песочку хочу. Давай. Я тебе говорил, что здесь место вообще. Блин, она едет, мужики и девчонки. Ой, а что это у нас здесь такое? Ой, у нас тут Мерседес буксует. Так, ну где водитель? Давай позовем водителя. Поможем ему вы вытащить. Ой, водителя нет, я хотел помочь. Ну что такое? Ну ладно, помощи не хочешь, так поедем. Мы дальше, пускай буксует дальше сам. Вот так вот, а. немец, блин, едет, поворачивает, так, блин, хорошо идет, однако, ляпота, можно на шашлыки переть, ехать, оба-на, вова, смотри повернула и прет спокойно, вообще отлично, мне нравится, а, здесь же у нас была проруб, купель. Здесь на крещение все купались у нас. А здесь мало того, что песок, здесь еще и соломкой посыпано. Вообще, попробуем. Так, а мы сейчас попробуем к ее зарюхать и пойдем вон туда, где у нас вода. Чтобы прям к воде. Так что вперед. Блин, реально за трактором потом придется идти. Чтоб если заорхаться ее вытаскивать. Что я вам могу сказать, ребята? Это кайф. Свобода. Свобода, блин, свобода, блин, свобода как в песне поется в одной вот видите какие мы оставляем следы то есть песок уже довольно таки хорошо оттаял поэтому здесь прекрасно видно что коляска хорошо проваливается но она идет Видите, даже не буксует ага. назад назад назад мы просто перед собой собрали кучу песка так теперь где бы нам лучше объехать сейчас посмотрим потому что тракторов я не вижу чтоб меня вытаскивали Так, теперь назад чтобы не делать кучек Поедем, все равно выезжать где-то надо, поэтому мы прокатимся по бережку спокойненько и выйдем в нормальном месте. А вот тут уже мне. Здорово. Здорово. Что испытание, да? Ну Я да. Не понял. А по воде Ты придумали, по воде еще плавать? Коляска. Нет. По воде еще нет. Так. Сюда. Маленько. Пошли. Вот. подъехали, Так. Дьяма, Вот мы и выехали, конечно. Маленько. Ага. пошли-пошли-пошли-пошли. Ну, что я могу сказать? Бывают, конечно, но и 4ВД, и трактора тоже встревают. Поэтому можно найти объездной путь, что мы и сделали. Но мы поедем дальше. О, вижу здесь пересеченную местность, так скажем, с буграми. Попробуем здесь. Сразу, сразу извиняюсь за мусор, потому что мусор у нас кругом весь оттаял, а мы пробуем ехать. Сейчас мы поедем немножечко сюда. Эээ, yeah, yeah. всякие банки. О, гоу, гоу. Стоп, стой, стой, стой, Юра. Стой, стой, стой. Нифига себе! <laughs> куда я заехал мама верни меня обратно опять же говорю ремни безопасности нужны ремни безопасности вот пожалуйста если бы у меня сейчас не была рука, я бы вывалился. Поэтому ремни безопасности. Нужны ремни безопасности. А грязь-то у нас вот тут уже хорошая. Так. Чем-то зацепились даже там. Прошли. Однако ну, теперь вот сюда попробуем. Здесь маленечко. Сейчас мы сюда вот порвемся. Так. Блин. Ехать ст... страшно. Но едем. Почему страшно? Объясню. Потому что я привык ездить на других моделях, скажем так, где я бы сюда даже близко не сунулся. А поэтому не... Ох, -мо, еще и не пристегнутый вдобавок ремнями. Так, теперь мы смотрим грязюку хорошую. Так. Ох, блин, трактор далеко. Прошли, ё-моё, мы про, мы прошли, и колабратьить. А -а -а -а -а -а -а -а! прошли, ё-моё, прошли. Я, я боюсь даже оборачиваться. Там, куда мы прошли, где мы проехали. Но мы прошли, так, идем по грязи, идем по хорошей грязи. Ё моя. Я понимаю, что инвалиды должны дома сидеть, как у нас правительство считает, ну блин, я скажу они, увидев эту коляску, скажут, какая нафиг вам доступная среда. По лесенкам ездите, по какой-то грязи ездите. Причем по грязи-то конкретнейшей. Сейчас мы едем по льду и по грязи одновременно. То есть одна сторона у нас идет по льду, вторая по грязи. Сейчас мы попробуем вот сюда вот в эту заехать. А, я боюсь! Блин, я встрял. Вот сейчас я реально встрял. Встрял, блин. Ну чё? Все-таки встрял. Ну чё, надо звать трактор. Или оператор? Помоги. Оператор, вот тут уж за что-нибудь встать. Нифига себе. Ну туда. Тут я думаю любая, даже выдовая машина выстрела. Офигеть. Я куда заехал вообще, блин? Мама Мия. А -а -а! Стежок, еще... Сейчас мы... Как-то надо отсюда же сейчас выехать. Вот это. Вот вам пересеченная местность. Ну чё, будем спорить, что это вездеход или нет, а? Так. Е-мое, что я творю? И где я творю? Это вообще что было? Ё-моё, это что было? Сейчас ты встанешь на гусеницах Мне не за гусениц Я не знаю как это выразить словами выражайтесь сами но мне реально кайфово и это я маленько шокирован вот так вот -а. офигеть Другого, других слов у меня больше нет реально офигеть поехали мыться и менять подгузники это надо испытать Реально, ребята, вот это надо испытать Словами это не передать Вообще ощущение Реально Париж-Дакар нафиг отдыхает Итак, народ, катаемся дальше по песку И хотелось бы в преддверии Купального сезона Сказать одну вещь Не прыгайте из бар Как сказать, с оврагов со всякой ерунды такой не знаю тем более воду лет двадцать назад я прыгнул он с того обрыва и с тех пор я сижу в коляске ага и вд и гусеницы а? Да, ВД, выдова и на гусеницах ну, вот это это гусениц? Там ступеньки, гусеницы же, чтобы по ступенькам ездить. А? Гусеницы-то, чтобы по ступенькам ездить. А -а -а. Так, теперь помыть, так. поехали мы помыть колеса. Мы, мы и... Надо помыть колесах. Колеса помоем в воду. Итак, мы прием, прием, прием надеюсь нигде ничего не замыкает там потому что я не знаю не вижу и еду по воде конкретно так там уже пошел обрывчик итак пробуем заехать чуть-чуть в воду а а Так Не, дальше я уже, короче, это, получается, ноги мочить буду. А я не хочу ноги мочить. А тем более я забуксовал! А. Я забуксовал! А. Юра, стой, стой, Я тебе уже туда сейчас не достану. Да а, я намочил ноги. Реально. Реально, вытаскивай меня, все. Юра, на Оператор, помогай! А -а -а. Так. Закапываешься. Все, дальше <свист> А, ну я резину помыл. Ну за одной ноги. <свист> так, и мы едем по ровному асфальту. На заднем приводе. Теперь мы сейчас заедем. На асфальт на ровный где чтобы видно было повороты на месте сейчас покажем вам его повороты на месте чтобы по следам было все хорошо видно вот здесь сухой асфальт мы подъедем сюда вот вот мокрые следы это как раз я разворачивался где прекрасно видно радиус угол поворота все и расстояние ну замерять мы конечно не будем это метром чтобы сколько показать но и оно и так видно что разворот у нас происходит на месте когда мы стоим на заднем приводе перешли на 4 ВД. Колясочка у нас маленько грязновата после наших поездочек. Так, теперь вот едем 4 ВД. Вот тут у нас машины раскатались. Таксисты, понимаешь, ли катаются. Вот. Теперь спокойно Движение можно производить. Вот повороты на месте, если вдруг понадобится какое-то про объехать препятствие. Но повторяю, на ровном месте лучше ездить на заднем приводе. Итак, подведем итог сегодняшних тестов. И начнем сразу с минусов. Минусы у, у этой коляски то, что есть три режима, которыми постоянно надо пользоваться, хотя это как минус, так и плюс. Минус в том, что э, при езде по квартире нельзя ездить на, не то, что нельзя, нежелательно ездить на 4 ВД, потому что шипы на переднем колесе, на колесах оставляют отпечатки, какие-то следы, поэтому нежелательно ездить на 4 ВД по квартире. И для этого нам надо переходить в режим заднего привода и передвигаться по квартире на заднем приводе. И опять же, передвигаясь по квартире на заднем приводе, подъезжая к какому-то порожку сантиметра 1,5-2, вам надо переходить в режим заднего привода, перескочить порожек и снова переходить в режим заднего привода. И спокойно продолжать движение. Также из минусов низкий клиренс коляски. Потому что коляска мощная, скажем так, проходимая. И благодаря этому можно переоценить, услов... ну, как... переоценить само свойство коляски и забуксовать так, чтобы вам ну, не выехать с этого. Ну а теперь про плюсы, которых куча. Опять же, переходим к этим трем режимам. Три режима, благодаря чему? Режим гусениц. Нам позволяет спускаться, подниматься спокойно по лесенке, выезжать из подъезда там практически везде куда угодно, любую инфраструктуру, там магазины спокойно заезжать. Режим 4ВД. 4ВД он нам нужен для передвижения по неровной поверхности, там по писку, по где-то, где нет по всякому бездорожью. Спокойно ездим, проезжаем. Хотя на нем можно также спокойно передвигаться и по асфальту. Режим задних, заднего привода. Режим заднего привода хорош, когда дорога ровная. Перешли, спокойно едем, также передвигаемся. Скорость, кстати, маленько увеличивается, когда мы едем на режиме заднего привода. Следующий плюс у нас, конечно, это маневренность этой коляски. Маневренность у нее разворачивается, она на месте. Как вы сами также видите, что коляска компактная, она входит спокойно в лифт. Ну и, конечно же, огромный плюс это езда по бездорожью. Это надо почувствовать вот эту езду, надо почувствовать, как ты едешь по лесу, по песку. Ты не обращаешь внимания ни на что. Но опять же, следите, не переоценивайте коляску, потому что я сегодня застревал и мне пришлось оператора просить, чтобы меня вытащили. Также плюс с этой коляски Гироскоп, который позволяет э, подстраивать кресло под любые поверхности, наклоны поверхности, вперед-назад он подстраивает и вам удобно сидеть. То есть при подъеме он опускает, при спуске он поднимает кресло и вам ну, удобно сидеть и не так уже вероятность выпасть. В итоге коляска мне очень понравилась. Очень даже понравилось, я все такую взял, но я бы взял уже без функции режима хода. Потому что у меня дома сейчас стоит подъемник, и я спокойно передвигаюсь без э, помощи хода. С Сегодня, проходя тесты эти все, я получил реальный чуть ли не оргазм проходя по этим всем кочкам при поезде по песку вот о чем я давно мечтал я сегодня это исполнилось сейчас я могу спокойно взять удочку выехать куда-то в поле там по полю проехаться по песку встать возле где мне положено где мне нравится и там спокойно рыбачить и Исходя из вышесказанного, я рекомендую эту коляску кому как она нужна. То есть с режимом ступенька хода или без режима ступенька хода. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Удачи.